Здравствуйте! Сегодня мне предстоит произвести обновление этого летнего душа. Вот так он выглядит на этот период времени. Необходимо подшить потолок и стены пластиковыми панелями. Пол тоже придется заменить, так как он ветхий от давности его использования. С чего начать? Начну с потолка. Так как крыша наклонна в одну сторону, то делаю выравнивание из брусков более приближенное к горизонтали. В местах крепления брусков прикручиваю на саморезы уголок 50 на 50 мм с просверленными отверстиями для прикручивания бруска к нему. И в другом конце проделываю аналогично этому. Вот так выглядит поверхность из брусков, подготовленная к креплению панели ПВХ. Поверхность этих брусков должна быть ровно между собой. Вот как она выглядит. Посредине закрепляем еще один брусок, так как расстояние между крайними брусками более 1 метра. Он должен располагаться в одной плоскости с крайними брусками. Прикладываю рейку или другой ровный предмет и по нему выставляю этот брусок чтобы они были в одной плоскости между собой, Кажется ровно. И теперь можно прикручивать его на саморезы. Поверхность потолка подготовлена к креплению панелей. Теперь приступаю выравнивать поверхность стен из брусков для крепления панелей. Так как стойки здесь металлические, то уголки привариваю к ним. И креплю деревянные бруски на саморезы. Расверливаю по той отверстия, где на саморезах будут крепиться эти деревянные бруски к этим уголкам. Прикладываю брусок и отписываю по уголку место, где будем продолбывать на бруске углубление на толщину уголка. Этот уголок должен быть в одной плоскости с бруском, чтобы не было выступов. Вот так продолбил гнездо под уголок. Вот как это углубление выглядит с торца бруска. А вот так этот брусок будет крепиться к этому уголку. Все ровно и в одной плоскости. Теперь его закрепляем по месту. На двух саморезах достаточно. Все прикрутил. И как видим в одной плоскости уголок находится с поверхностью бруска. Закрепляем все уголки на столбах выравнивая их между собой, и аналогично этому закрепленному бруску к уголку везде по периметру проделываем так. Все. Каркас из брускового подкрепления панели из ПВХ готов. Давайте посмотрим как это все выглядит. Вот поближе покажу как выглядит крепление бруска к уголку. Все ровно и подготовлено к облицовке этих поверхностей панелями. Чем оделась стены внутри летнего душа, каждый решает сам. Теперь займусь полом. Лаги использую из швеллера номер 80. Выравниваю и покрываю их битумной мастикой. По размеру этого пространства для пола делаю дождчатый настил, покрывая доски тоже битумной мастикой. Вот так выглядит этот дождчатый настил, подготовленный для укладки на пол. Аккуратно укладываю его по месту. Вот так выглядит пол из досок. Между досками оставляю зазор по 10-15 мм. Обшиваю потолок пластиковыми панелями. Вот так он выглядит обшитый панелями ПВХ. Теперь можно приступать облицовывать стены пластиковыми панелями. Вначале закрепляю полосу стартовую на саморезы к металлической стойке, выравнивая ее по уровню. Потом завожу первую пластиковую панель в по этой полоски стартовая. По всей высоте закрепляю пластиковую панель вот так на саморезы с пресс-шайбой. Теперь заводим вверх панели стартовую полоску ранее отрезанную по размеру. Все. Закрыли вверх панели такой полоской Так облицовка стен панели будет выглядеть красиво Теперь следующую панель из ПВХ заводим по стартовой полоски И закрепляем ее в местах пересечения с деревянными брусками При этом панель плотно прижимаем друг к другу И так доходим до угла Подгонку угла делаем такой последовательности Берем пластиковую панель и временно прикручиваем ее с другой стороны угла. Теперь нам необходимо произвести замер от этого выступа на панели к концу панели, закрепленной на стене слева. Замеряем и по размеру отрезаем необходимую полоску из панели ПВХ. А эту панель откручиваем и на время отставляем в сторону Берем ранее отрезанную панель по размеру и заводим сперва в стартовую полоску, а потом и в пас панели, находящиеся слева. Плотно прижимаю и так оставляю ее. Беру панель, которую отложил, и завожу ее по месту, зажимая панель слева. Вот она плотно прилегла и угол выглядит ровно. Прикручиваю ее деревянным рушком. Теперь сверху панели завожу стартовую полоску и аналогично ранее проделанной работе продолжаю облицовывать стены пластиковыми панелями. Стартовую с конца этой стороны делаю зарез на толщину панели. И так продолжаю укладывать эти панели ПВХ по периметру помещения летнего душа. Последнюю завершающую панель отмеряем по размеру и отрезаем ее. Этот угол будем крепить на профиль F-образный, номер 60. Большая полка этого профиля будет обращена в сторону двери. Отрезаем по размеру профиль и заводим панель слева и справа пазы его. Со стороны двери закрепляем профиль на саморезы с пресс-шайбой, прижимая панель между собой. Саморезы здесь берем по цвету профиля. Это белый цвет. Правая панель, прилегающая к двери, закрывается стартовой полоской и крепится на саморезы. Обрамление окошек и двери делаем аналогично проделанной работе со стенами. Крепим необходимую фурнитуру по месту. Вот и все. Оделка летнего душа своими руками завершена. Вот так выглядит летний душ после обновления пластиковыми панелями ПВХ. С вами был канал Делаем Сами. Возможно, это видео будет помощь для тех, кто хочет сделать обновку, но не знает как. Чем оделась стены внутри летнего душа, каждый решает сам. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, и не пропустить новые видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи полезных начинаниях. И успеха в завершении их. До свидания.